И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Наверняка вы видели в моих видео, что я играю не только на русском сервере, но и на австралийском, который является зарубежным. Как я это сделала? Скажу сразу, что нужно создавать новый аккаунт. Перейти на своем существующем, на зарубежный, нельзя. Ну, это возможно, но по причине «хочу туда сходить на время» разработчики вас туда не переведут. Да и по важному поводу тоже. Им вначале нужно хотя бы письма в поддержке читать. Так что не надейтесь. А как сделать новый аккаунт на зарубежном сервере, я расскажу в этом видео. Начнем.